привет ну и что мы тут такие грустные а что нет новогоднего настроения тогда я попробую тебе помочь но не благодарить для начала гирлянды да найди их где-нибудь и положи сзади себя ну как новогоднее настроение появилось а теперь елка, главный элемент новогоднего торжества. Ну что, чувствуешь волшебство? Тогда нужно сходить в магазин за мандаринами. Мандарины это главный элемент новогоднего стола. Как? Нет. Ну ладно. Мишуры, мишуры, чтобы больше блестело. Тогда давай, иди, э, смотри новогодние фильмы, получай новогоднее настроение, слушай музыку. И как? Снова не появилось новогоднее настроение. Вот тебе новогодние бенгальские огни, позажигай, сразу же вспомнишь магию детства. А, я помню, у тебя где-то была новогодняя шапка. Найди ее. Да-да-да, одень. Ой, тогда у меня для тебя плохие новости. Ты просто базу У тебя есть другие проблемы. Иди, их решай.